Не твоя. Встречаем аплодисментами. Run. Не твоя здесь полуфинал. Это та команда, которую ты ждал. Здесь стоят бабы, достойные финала А если не согласен, то уйдешь с пингалом. Полуфинал. Время становиться самыми дерзкими и жестокими Больше никаких сессий пусть с чужими командами Чё, действительно думали, так будет? Мы же принцесски на самом-то деле А вот и ваш принц на белом коне Нём, я не поняла, и кто из вас конь? Угадай. Окей, почему тогда принц в белом? Очень смешно. А вы, моряки, давно с не вернулись? О, смотрю, и кита с собой прихватили. Никита, Никита, я Света. Лучше познакомиться с кем пришел. Свет, тебе с ним ничего не светит. Почему это? Я же девушка свободная. Ну, как тебе помягче объяснить? Он бодибилдер, ты пауэрлифтер. <звы> У вас с ним совершенно нет ничего общего. А как же жим лежа? Свет. лежа подразумевает еще и подъем. А... Чать! О, вы что, спелись? Нет! Просто мы сколько уже играем в одной команде, а только сегодня выяснили, что мы оказывается сестры. Ну конечно, наша команда, она же как комната. Вас всегда разделяли шкаф и тумбочка. <плодисменты> Никита, ты задолбал меня оскорблять! Я ухожу из команды! туда, где меня будут любить и ценить. В Индию, что ли? Никита! Яна, Катя, Света, Лена, довольны так хотите? Мы девушки, мы хотим, чтобы колготки не рвались. Что? А ничего. Девушка всегда найдет выход из любой ситуации. Блин, стрелка, девочки, стрелка! Здорово, бандиты! Чё лежишь? Землю матушку жрешь? Тип лежачего не бьют, да? Ага, девочки, очень смешно. Так, вот лишний брысь. То есть вот этим выступлением вы хотите удивить. Вот так вот, а вы хотите пройти в финал. Ну как бы не совсем. У нас есть приглашенная звезда. из вас знают, что у нас в институте есть первое молодежное радио, которое совсем недавно было признано лучшим студенческим СМИ по всей республике Татарстан. Итак, давайте посмотрим на один день из их работы. Радио Здесь и сейчас первое молодежное. Добрый добрый вечер, друзья. Меня зовут Фидаиль Ганиев. У нас сегодня тема Шансон. Официальный хэштег «Любимая решетка». Сегодня у нас в гостях лауреат следующих э, конкурсов, таких как «Голубей едят на нашей зоне 2009», да. «Хоп, мусорок, не шей мне сорочку, я в нее все равно не влезу 2012», да, да. «Необъятная Светлана Шар». Светлана, Здравствуйте! Здравия я по лагерям отмотала. Очень интересная информация. И сразу перейдем к вашему творчеству. Светлана, спойте что-нибудь из последнего. Кольщик, отколи мои бока. Стоп, стоп, музыку. Нет, этого не надо. Этого не надо в нашем эфире. Неожиданный у вас поворот в творчестве. Это еще что, у меня еще один хит есть. Что это вообще? Подождите. Это ваше творчество? Конечно. Хорошо. Наша аудитория это в основном студенты. Давайте что-нибудь из актуального послушаем. Песня про первый этаж первого здания. Стоп, нет, все. С вами были Федаиль Ганеев и Светлана Шар. Всем пока. А закончить наше выступление хотелось бы умной мыслью. Красота — страшная сила. Да, в вашем случае это очень страшное. Командка вы не твоя, спасибо. And and Кто подъехал к принц на белом коне? Присаживайтесь Зеленоглазые такси Мы исполняем желание Звони 79 99 99